Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз. Сегодня в эфире много интересного, и расскажу вам об этом я, Елизавета Бурмистрова. Итак, смотрите в выпуске. Для юных студентов стартовал восьмой сезон детского университета КФУ. Мы теперь туристы. Какие испытания пришлось пройти студентам Казанского федерального университета? Фитнес-аэробика для студентов со всей России. 1 октября в Институте геологии и нефтегазовых технологий стартовала вторая международная конференция по решению проблем, связанных с исчезновением и загрязнением озера-водоемов. Подробнее об этом смотри в нашем сюжете.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 Владимир Студенты уже вовсю выполняют домашние задания. Ходят на лекции, кто-то сдает свои долги. Новый учебный год начался и для маленьких студентов. Стартовал восьмой сезон детского университета КФУ. Анна Глазунова пообщалась с юными слушателями. Выходные для учебы не помеха, считают маленькие студенты. Поэтому воскресное утро 30 сентября актовый зал Института управления экономики и финансов КФУ был наполнен юными слушателями и их родителями. Стартовал восьмой сезон детского университета КФУ. Здесь собрались ребята от 8 до 14 лет. Некоторые из них пришли впервые, а многие уже несколько лет являются студентами детского университета. Я хожу четвертый год. Вот. Мне здесь очень нравится, я узнала много нового интересного. Была лекция о, о мужчинах и женщинах как бы с разных планет Марса и, и Земли. Вот. Ну, Эта лекция мне больше всего понравилась. Я очень много узнала новых разных математических элементов, новых исторических городов, мест. Узнала про космос, про окружающую нашу в течение этого учебного года для маленьких почемучек будут проведены лекции на различные темы о звуках физики, об экономике, а также занятия с психологом, посвященные взаимоотношениям в классе. По итогам обучения ребята даже смогут сказать свои первые фразы на итальянском, китайском, испанском, французском и других языках. Главная задача – это заинтересовать ребят в изучении иностранных языков. Мы решили не просто читать лекции об иностранных языках, а поставили задачу, научить нескольким словам этого языка, чтобы ребенок почувствовал вкус к языку. Студенты КФУ постарались простым языком объяснить юным слушателям, как правильно тратить деньги, что такое маркетинг и как начать разбираться в азах экономики. Стать студентом детского университета может любой желающий. В течение года занятия будут проходить по воскресеньям в 10 утра в малом зале КСК КФУ «Уникс». Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Казанский федеральный университет плотно сотрудничает с индонезийскими университетами на протяжении нескольких лет. В связи с этим в КФУ прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индонезия в Российской Федерации и Республики Беларусь.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 медицинские и другие аспекты. Анжелика Савельева, Ленардо Довлетьяров, Универньюз. Свою выставку «Искусство Шамаиля» гостям представил русский художник, первый русский мастер каллиграфии из Татарстана Владимир Попов. Открытие состоялось в Казанском федеральном университете. Анна Глазунова расскажет подробнее. В Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального университета состоялась выставка живописца-каллиграфа Владимира Попова. Темой выставки стало искусство Шамаиля. Шамаиль – это своеобразный феномен мусульманской культуры, вид изобразительного искусства. Всем гостям рассказали о том, как линии превращаются в звуки, как музыка обретает цвет и как звучит Шамаиль, а также о секретах Шамаиля в технике золотого шитья. В рамках выставки в актовом зале открылся восьмой сезон литературно-художественного салона на Ренессанс. Здесь обсуждали парадоксы Шимаиля. Гостями стали преподаватели и выпускники кафедры дизайна и национальных искусств КФУ, а также все, кому интересна эта тема. Анна Глазунова, Леонард Влетьяров, Универньюз. Студенты Казанского федерального университета были посвящены в туристы. Через что им пришлось пройти, расскажем в следующем сюжете.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 Впервые в Казани с 28 по 30 сентября стояли всероссийские соревнования среди студентов по фитнес-аэробике. Чемпионат по аэробике именно инициирован Казанским федеральным университетом. В этом году мы участвовали в конкурсе грантов, который проводило Федеральное агентство Росмолодежь. И в рамках больше 16 проектов было подано на этот конкурс. И именно в чемпионат по аэробике прошел этот конкурс, и мы выиграли финансовые средства на проведение. Всего в эти дни стоялось три вида состязантов всероссийские соревнования по фитнес-аэробике, соревнования Федерации фитнес-аэробики России по спортивной аэробике и также открытый Кубок Республики Татарстан – будущее страны. Соревнования прошли по пяти дисциплинам – степ, аэробика, аэробика 5 человек, хип-хоп и хип-хоп большая группа. У нас проходит э, всероссийского уровня соревнований. В наших соревнованиях участвует 10 регионов, 350 участников с разных вузов. Со всей Россией. Впервые участниками соревнований стали спортсмены всех возрастов. Для кого-то это были первые соревнования, но для всех это возможность получить билет на чемпионат и первенство мира. Участие в соревнованиях приняли и команды Казанского федерального университета. Мы готовились к этим соревнованиям летом сборы, специально направленные на то, чтобы мы набрали физическую форму. Для нас это очень волнительно, потому что это, это все для нас. Больше этого нет, ну, по крайней мере, в России точно. Организаторами мероприятий выступило Министерство спорта России, Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь», Федерация фитнес-аэробики России и Казанский федеральный университет. Диана Шилова, Леонид Амитяров, универ -Ньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите нас в социальных сетях. С вами была Елизавета Бурмистрова. До новых встреч!